Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала! Сегодня представляю вашему вниманию вторую подборку крутых и полезных товаров солей Смотрим, ставим лайки и мы начинаем! Первый товар – специальный чехол для карточки с защитой AirFit. С расширением возможности оплаты своих покупок картой без введения пин-кода появились новые способы кражи денег с вашей карты, даже не приближаясь к вам. Для этого имеется специальный сканер. В таком специальном чехле для каждого злоумышленник не сможет считать данные, поэтому вы и ваши деньги будут в безопасности, тем более стоят им копейки. Вакуумные пакеты. Хоть они и появились уже давно, но раньше они стоили значительно дороже и продавались только в магазине на диване. Теперь же цены на них минимальны, и их применение очень целесообразно в каждом доме. Для использования пакетов дома достаточно обычного пылесоса. А в дорогу можно прикупить дополнительный вакуумный насос. Посмотрите, как пакет справляется с обычной подушкой. В считанные секунды подушка уменьшилась несколько раз. Теперь у вас в шкафах будет значительно больше места. И мы смотрим дальше. Полная лицевая маска для снорклинга. Удачное решение для изучения красот подводного мира. В маске можно дышать как ртом, так и носом. При погружении клапан в трубке автоматически перекрывает поступление воды в маску. Теперь во рту ничего не мешается. Маска не потеет, легко одевается и не вызывает дискомфорта, а также имеет великолепный обзор 180 градусов. И мы смотрим далее. Мини монокуляр в компактном исполнении, помещается в карман любой куртки, можно бросить бардачок автомобиля. По эффективности отмечу довольно эффективное приближение. Например, на расстоянии 300 метров можно различить надписи на кондиционере соседнего дома, или находясь на речке, посмотреть что за лодка к вам плывет. Не рыбнадзор В общем, рекомендую для карманного использования вместо увесистых и дорогих собратьев. Домик для муравьев. Пластиковый аквариум, заполненный специальным гелем, разработанный учеными NASA. Он создавался с целью изучения поведения муравьев в условиях космоса. Ну а теперь он доступен и нам. Гель для насекомых одновременно является средой обитания и источником питания. Очень интересно наблюдать за муравьями, когда они дружно делают туннели. Муравейник напоминает обычный аквариум с рыбками, только его не требуется чистить, менять воду и кормить живущих в нем обитателей. Также он подходит для всех типов муравьев. Не знаете что подарить ребенку? Это будет отличный подарок. Ну и мы смотрим дальше. Нож кредитка. Не думал что это стоящая вещь, но после покупки понял что он действительно может пригодиться. Нож очень хорошо заточен, легко режет сыр, хлеб и все остальное. Немного хлипковат, но это компенсируется его компактностью, весом и ценой. Его действительно можно поместить в бумажнике и при необходимости использовать по назначению. А цена меньше 1 доллара делает его особенно привлекательным. И мы смотрим далее. Экстренный брелок. Не просто веселька, а специальный брелок, который нужно вешать на какую-либо вещь, которую вы постоянно носите с собой. Например, сумку или Телефон. Имеет симпатичный вид, а также может помочь в экстренной ситуации, когда вам нужна помощь. Выполнен в форме ангельского крылышка, за боковой включатель которого нужно потянуть с небольшим усилием и раздаться громкий и резкий звук, который точно привлечет внимание окружающих. И мы смотрим далее. Селфи-палка 2 в одном. Эта селфи-палка превращается в штатив всего за несколько секунд и в считанные секунды обратно. Высота штатива получается 1 метр, что вполне достаточно для хороших и ярких селфи, как компании друзей, так и в одиночку. В комплекте пульт управления фотокамерой по Bluetooth. Палка универсальная и поэтому работает на платформе Android и iPhone, а надежное крепление подходит к любому телефону. И мы смотрим дальше. Fidget Cube. Он предназначен специально для того, чтобы занять ваши руки, если вы, конечно, склонны к тому, чтобы постоянно что-то вертеть в руках. Фиджет-кубик содержит на каждой своей стороне различные клацалки и крутилки, кнопки, которыми можно занять руки. Компактный размер позволит без проблем носить его с собой где угодно. Если вы любите крутить что-то в руках, то теперь вам будет чем их занять. Отдельно хочу рассказать о крутейших часах фирмы Меджер. Бренд, который быстро набирает обороты. Большой ассортимент качества и ценовая политика делает этот бренд часов очень популярным. А все потому, что качество этих часов на очень высоком уровне. А под изящным дизайном часов скрыт японский механизм. Функциональность часов сравнима с раскрученными брендами. Так и зачем же платить больше? Цена на эти часы у перекупчиков примерно вдвое выше. Поэтому рекомендую покупать только в официальном магазине Major на Алиэкспресс и выбрать качественные часы в пределах от 20 до 30 долларов. Часы не стыдно подарить, носить и так далее. И на этом моя подборка закончена, если видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!